Здравствуйте! Сегодня хочу поделиться своим опытом, как и из чего сделать дверь-погреб. Деревянная дверь, хоть и дубовая, она долго не простоит, а металлическая тем более. Поэтому решил сделать таким способом. Каркас, или так сказать, коробку для двери, сделал из уголка закреплю ее на саморезе с помощью дюбелей, которые будут вбиваться в кирпичную стену, чтобы металл не прикасался и не тянул влаги от кирпича по периметру. Сделаю изоляцию из пены. Все вокруг обойду пеной, и металл будет защищен от коррозии, и сама коробка будет более устойчивая в этом проеме. Поэтому Решил сделать замену ей. Более подходящие материалы. Это листы из пеноплекса. Листы из пеноплекса, как знаем, они не гниют. легкие и теплопроводность хорошая у них. Вот такие листы из пеноплекса я буду использовать в этот проем двери. Здесь не обязательно, чтобы эти двери открывались на петлях. Они будут съемные. Одну половинку вот поставим. Эта меньше половинка закрепится на саморезы потом. А вот эта большая будет съемная. Вот так будет выглядеть этот дверной проем, погреб. Проделаю все необходимые работы, которые были ранее оговорены мною. И давайте поближе глянем и продемонстрируем, как открывается эта дверь. Так как листы пеноплекса маленькие метр двадцать, А проем у меня 140 сантиметров, то пришлось еще сделать вот такую маленькую поперечную, интуи из пеноплекса. На ней прикрепил ручку из терки на саморезы, чтобы хорошо открывать эту сторону проема. Снял эту верхнюю часть пеноплекса, положил ее в сторону. И вот этот большой лист из пеноплекса тоже съемный. Петли здесь не стал делать, потому что они будут ржаветь. А без петлей хорошо и легко снимается. Вот эту меньшую половину листа прикрутил на саморезы. В трех местах с одной стороны и в трех местах с другой стороны. Это лист у меня не несъемный. Весь каркас металлической коробки прошел пены. Давайте поближе глянем, как оно выглядит и с другой стороны. Летом эти металлические уголки покрасятся, чтобы они не ржавели. И вот таким надежным способом сделана дверь погреб. Теперь ее закрываю. Закрывается очень легко. На этих листах есть сразу четверти. И четверть заводится за четверть. И заводская четверть, которая есть на одном листе, совпадает с такой же самой четвертью и на другом листе. Все легко и просто заходит друг за другом. Каждый желающий и не знающий, как сделать более надежную дверь в погреб, чтобы она была более долговечной, просмотрев это видео и сам сможет так сделать. Смотрите следующее видео для тех, кто желает знать, как можно усовершенствовать открытие люка в погреб, находящемся в доме. С вами был канал Делаем Сами 36. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. До свидания.